Выпуск 2.2. Подбор комплектующих. В этом выпуске мы рассмотрим комплектующие для балкона Филоджи, а также возможные типы соединений. В Г-образном балконе нам необходимо соединить оконную раму 1 с оконной рамой 2 под прямым углом. В П-образном балконе аналогичная ситуация. Там два таких соединения. В разрезе соединитель выглядит следующим образом. Он имеет усиленное армирование толщиной 2,5 мм и соединительные элементы для крепления с оконными рамами. Перед сборкой замки силиконится и мы получаем теплое соединение, которое защитит балкон от отрицательных температур и влаги. Похожая ситуация при остеклении эркеров и криволинейных проемов. Там рамы расположены под произвольным углом относительно друг друга. В таких случаях используем специальные соединители Rehau. Комплект состоит из трубы и адаптера. Работают они по принципу шарнира. Рама 1 прикреплена к адаптеру и может вращаться вокруг трубы под произвольным углом, от острова до развернутого, сохраняя герметичное соединение. Для жесткости труба имеет армирование толщиной 3,5 мм, а для теплоизоляции – воздушные камеры. Адаптер оснащен двумя теплобарьерами, которые обеспечивают теплый стык комплекта. Еще одним соединительным элементом является расширитель или доборный профиль. Он предназначен для увеличения габаритов конструкции по периметру, для последующей отделки помещения. Например, есть балкон, который необходимо застеклить. Вы сняли размеры и заказали окна, а после установки сделали обшивку потолка. Что оказалось, створка не может открыться, так как упирается в потолок. Чтобы избежать этой ситуации, используют расширители Rehau. В зависимости от отделки потолка, подбирают необходимую высоту расширителя. Благодаря ему конструкция опускается ниже и створка без проблем открывается. Выпуск подготовили специалисты компании Defenster.